Здравствуйте, я Наталья Некрасова со автор сайта Изба Вязальни. Сейчас мы с вами свяжем вот такую замечательную шапочку капор для девочки. Начинаем вязать. Прежде чем мы начинаем вязать любую вещь, мы выбираем пряжу, с которой будем вязать. Я буду вязать из детского акрила. Ярко-розовая и светло-светло вот такой бежевенькая, почти белая. Вот, две пряжи, акрил. Я делаю расчет Образец вязания. Вязать я покажу вам, как этот образец, если вы будете. Вы можете брать абсолютно любой образец. Можете вязать простой кулиркой, можете вязать ажурами, как угодно. Я буду вязать вот таким вот интересным рисунком, шишечками. Можно вязать изнанкой, можно вязать лицом. На самом деле этот образец у меня есть на сайте, его можно посмотреть более подробно. Но мы все равно с вами вместе его провяжем. Петельную пробу подобрала плотность нужную, сделала образец. Выяснили, что вязать я буду на пятой плотности. Плотность всегда отмечаю в одном и том же месте и обвожу в кружочек. Это мой метод для того, чтобы не забыть. Я могу отвлечься, либо когда я буду переделать следующий раз, ту шапочку вдруг она станет малая, или я захочу еще такую же. Мне не надо будет уже думать. Пятая плотность. Выясняю, сколько у меня рядов и петель в одном сантиметре. То есть то, что я провязала, делю на сантиметры по горизонтали, по вертикали. И получаю, что в одном сантиметре у меня... 2,73 петли и 8 рядов. Это моя петельная проба, потому что вязание это фанги, оно очень такое убористое. Получается, что здесь 40 рядочков, и а на самом деле оно очень маленькое, всего 5 сантиметров. Теперь э, мне нужно снять мерки, какого размера я буду вязать шапочку. Я буду вязать на пупса, у меня такой большой пупс. Измеряем объем головы. Объем головы 36 сантиметров. Больше попс не нужен. в Следующий раз будем только мерить уже изделие, Так, объем головы 36 сантиметров. Все. Подготовительная работа проведена. Начинаем делать схему шапочки. Выкройку мы делать не будем, мы будем делать схему. Как всегда, все будет очень, очень просто. Схема отличается от выкройки тем, что выкройка она очень точная. Она соответствует полностью 1 в 1, 1 к двум, один к трем, неважно, меркам. Схема не соответствует ничему. Схема делается на глаз, но поскольку у нас вязание машинное, мы не зависим от выкройка, не зависим от количества сантиметров, то мы можем себе позволить упростить нашу работу и делать схему, а не выкройку. Итак, что я делаю? Сначала я делаю подгиб. Я буду делать красивый подгиб, который у меня не будет входить в расчет вязания. Он будет стоять вокруг лица такой рюшечкой. Дальше я вяжу само изделие. Сейчас мы все с вами просчитаем. Изделие делю на три части, провязываю. Сзади донышко. И просто соединяю донышко с вязанием в процессе вывязывания этого донышка. Вы сейчас все увидите, не пугайтесь. И вот когда я провяжу основную часть, здесь я тоже провяжу такую трюшечку для украшения. Рюшечка это тоже не будет входить в расчет изделия. Объем головы вот он: 36 сантиметров. Это петли. Берем калькулятор и считаем 36 сантиметров умножаем на 273 петли в одном сантиметре 98 беру 100 100 петель это моя мое количество петель для шапочки 100 петель дальше. Высота шапочки равна 1 четверти объема головы. Объем головы 36. 36 делим на 4 равно 9. То есть 9 сантиметров у меня высота вот этой шапочки. 9 сантиметров умножаем на 8 рядов в 1 сантиметре равно 72. 72 ряда я должна провязать. Итак, я должна набрать 100 петель, провязать подгибчик, но это будет как рюшечка такая, сейчас вам расскажу. Дальше я вяжу выбранным рисунком 72 ряда. Делаю еще одну рюшечку и вывязываю донышко, присоединяя вот это донышко в процессе вязки к уже готовому изделию. Вот здесь вот одна треть, 1 треть и одна треть. Ну, 100 на недельца получается здесь 33 петли, 33 петли, а здесь 34 петли. Вот так мы поделим наше вязание. Собственно, вот это вот все, что мы будем вязать. Вот здесь вот прюшечка небольшая, там, не знаю, 2 сантиметра на глаз. Рюшечки буду делать на глаз, сразу говорю, потому что это не существенно, они в расчет вязания не входят. Заднюю рюшечку буду делать поменьше, потому что это сзади, она может быть даже руликом будет. Сейчас посмотрим, как это все будет вывязано, как это все будет выглядеть. Вот наш расчет, наша схема вязания, как видите, все очень, очень, очень просто. Берем машину, удобным способом набираем 100 петель или 36 сантиметров наших, провязываем рюшку. На очень свободной плотности. Для того, чтобы рюшка стояла вокруг головы так рыхленькая. То есть мы вот этим акрилом обычно я вижу на кулирку. Он тоже на пятой плотности. Пятая плотность будет рисунком. Пятая плотность будет на, э, на рюшке. Но для того, чтобы эта рюшка была более-более свободной, я буду вязать на седьмой плотности. Итак, я набираю 100 петель, провязываю рюшку. Я набрала удобным не способом, 100 петель провязала 4 ряда на седьмой плотности. Я уже сказала, что вязать шапочку я буду на пятой. Как правило, кулирку на акриле я вяжу на пятой плотности. Здесь мне нужна очень свободная рыхлая рюшка, поэтому я плотность сделала посвободнее. Седьмая. Набрала я обвивом. Если у вас машина с нитеводом и с грузиками, то вам нужно набирать вспомогательную нитью и у вас будет не обвив, а свободные открытые петельки. Вот здесь вот будут. Это не важно. Любым удобным способом набрали, провязали 4-5 рядов, смотря какой высоты вы хотите эту рюшку. Но вот такая вот 4 ряда вполне достаточно для такой маленькой куклы. Если вы вяжете ребенка побольше, то, естественно, и рюшка побольше. Теперь моя задача провязать. Теперь моя задача провязать отделку, отделку этой рушки. Я воспользуюсь линейкой 1 к 2. Если у вас есть наборная линейка, либо вы линейки не имеете, тогда руками будете выдвигать иголки. И такой момент, отделка может быть абсолютно любой ширины, любой шаг иметь. Я беру 1 к 2, у меня есть такая линейка, и выдвигаю иголочки этой линейкой. То есть, у меня получается две петельки, две иголки работают, одна в переднем нерабочем положении. Две работают, одна впереди. Две работают, одна впереди. У кого рычаги? Отключайте рычаги частичного вязания для того, чтобы машинка эти иглы из переднего нерабочего положения в работу не ставила. Берем отделочную ниточку и провязываем 2-6 рядов. Сколько возьмет ваша машинка? Я провяжу. Ну, тоже посмотрю, сколько, наверное, 6 рядов, потому что моя машина берет легко такое количество. Если у вас она сбрасывает, либо не хочет, нужны или оттяжки. Оттяжки могут быть любыми, вплоть до того, что это скрепка с гайкой. Отличная оттяжка, не эстетично смотрится, но крайне эффективная вещь. Вот так вот навешиваете на петелечки, у вас все оттяжки будут очень аккуратно сделаны. Она не перетянет вам и в то же время сохранит вязание, тем более, что у скрепки, видите, у нее... Достаточно узкие вот здесь вот узкое место, которое вот так вот собирает у нас все петли в одну кучку и не дает машине их сбросить. При всем желании она это сделать не сможет. Очень рекомендую пользоваться, если сброс нитык идет. Итак, провязываю такое количество рядов, которые возьмет моя машинка. Раз, два, если провязать два, у меня будет просто такой простенький край. Если провязать больше, край будет поинтереснее. Раз, два, три. 4. Ну, может быть, этого и достаточно. 4. 1, 2, 3, 4. Пускай будет 4. Вязаем отделочную нитку. Ставим в рабочее положение всей иголки, либо включаем рычаг частичного вязания и провязываем ровно столько же рядов. Сколько у нас было в начале? У меня было четыре рядочка, значит я провязываю сейчас четыре ряда на всех иголках основным цветом. Основной цвет у меня красный. Плотность не меняю, главное следить за язычками. Раз. Два. Три. отлично когда люшечка соберется, вот здесь будут такие э, тоже шишечки отделочные очень интересно будет смотреться это э, один из вариантов зубчатого подгиба это не зубчики как таковые, потому что они выполняются немножко по другой технологии это один из вариантов отделочки вот такой идет теперь я должна надеть планку вот эту вот начальную на, на иглы но тут такой момент вязать я буду Рисунком, который предполагает установку игл через одну, поэтому сначала я переставлю иголки через одну, и после этого только буду надевать на вязание уже либо открытые петли, если вы начинали с бросовой нити, либо протяжки, если вы начинали с обвивом. Итак, что я делаю? Я просто пересаживаю через одну иголку. Все петли на соседние иглы. Причем делаю это в одном направлении. Если вы делаете вот такие пересадки, не разбрасывайтесь в разные стороны. В одну сторону собирайте. Либо в одну сторону, либо вот собирайте на... с двух сторон на одну иглу. Это разные варианты избора петель. Не надо делать это в разные стороны. Будет очень некрасиво, это заметно, когда идет такой разнобой. Казалось бы, ерунда, на самом деле это очень портит внешний вид нашего изделия. Так, собираем все на иголочки соседние. делаем. Выставляем иглы через одну. Одна игла у нас будет работать, вторая будет стоять в заднем нерабочем положении стоять она там будет на протяжении всего рисунка. Так, собираем все петельки. Собрали петельки. Теперь моя задача надеть протяжки на рабочие иголки. Протяжки лишь, как уже сказала, внизу открытые петли у вас получается. Но поскольку у меня иглы стоят через одну. то я надевать их буду через одну. Здесь их две. То есть две наденутся. А дальше через одну. Если у вас открытые петли, значит две открытых петельки одевайте на одну иголочку. Две открытых петельки одевайте на иголочку. Ничего страшного, сейчас мы все эти обкрутки с вами сообьем. Так, раз, Главное не перепутать через одну. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И вот таким способом надеваем наш, нашу рюшку на все иголки. Вот что у нас получается. Подгиб присоединен полотну. Теперь осталось это все соединить. Аккуратно выставляем назад все петли, все, все, аккуратно назад двигаем все иголки, чтобы они не мешали машине, и ставим в рабочее положение руками, либо машинка у нас сама ставит все петельки в работу, и провязываем один соединительный ряд. Можете основной нитью, можете отделочной, это уже не так важно. У меня основная нить тут не оторвана, я ей и провяжу один ряд. На вот этой вот самой большой плотности, на семерке. Все соединительные рядочки я провязываю на большей плотности, на более свободной, для того, чтобы не было стяжки, потому что здесь очень большой получается, ну, мешок не мешок, но достаточно большая сборка. Поэтому один ряд на такой очень свободной, рыхлой плотности. Так, все. Все. Всех соединили, иглы выставлены так, как они должны быть. Начинаем вывязывать рисунок. Моя задача по нашему расчету 72 ряда провязать. Но такой момент. Мой рапорт составляет 8 рядов. Это очень важно. Важно э, закончить э, вот эту шапку не на середине раппорта, не на середине рисунка, а так, чтобы рисунок был закончен э, с окончанием шапки. Поэтому 72 ряда делим на 8 равно 9. Ну, отлично. Значит, у меня получается 9 блочков. То есть один раппорт у меня состоит из того, что я провязываю 6 рядов. Основной нитью два ряда отделочных Получается 8 рядов. Мне нужно 9 вот этих вот блочочков, я могу даже не считать. Очень-очень удобно. Если ваша машинка не провязывает такое количество накидов, делайте меньше. Но это вы должны были выяснить еще на, э, на этапе рабочего образца для вязания нашей шапочки. Я образец провязала, выяснила, что моя машина такое делать может. Теперь я вяжу Рисунок. Очень важный момент в любого изделия. Краевые петли. Видите, у меня с краю стоят 2 петли. Это левый край, справа точно так же 2 петли работают. Если по рисунку не хватает петли, добавьте. Вот это вот петля. Петельный столбик, этот столбик будет работать, это обычная рабочая иголка. Вот эта игла у меня участие в вывязывании рисунка принимать не будет, она будет работать все время. И вот этот вот петельный столбик у меня пойдет, будет помощником при надевании вот этого петельного столбика на иглы, когда мы будем вывязывать планочку внизу планку либо ру, рулик там посмотрите что мы будем делать это на часть пойдет на шею то есть мне нужна будет отделка по шее и вот этот петельный столбик пойдет как раз на присоединение он очень важен он очень нужен одной протяжкой тут не обойтись тем более что а, вот эти иглы будут меня вывязывать фанги или платинг то как привык называть и воспользоваться протяжками от рисунка Конкретно вот этого будет очень-очень сложно. Поэтому я облегчаю себе жизнь, добавляю, добавляю еще один петельный столбик. Вот этот петельный столбик желательно добавлять в любом изделии. Он пойдет на сшивание для того, чтобы не избивать рисунок. Очень полезная вещь. Рекомендую всегда вот это вот делать. Добавлять целый петельный столбик на сшивание. Моя задача выставлять сейчас в переднее нерабочее положение иглы по рисунку. Я для вывязывания этого рисунка воспользуюсь линейкой 1 к 3. Не даже написано. Один к трем. Три иглы работают. Четвертая пойдет выдвигать иглы в переднее нерабочее положение. Начинаю прямо вот от этой вот. А, иглы. Первый. Вот это у меня вообще не принимает Участие в вязывании рисунка, как я уже сказала. Начинаю от первой рабочей иголки. И вот этой линейкой выдвигаю просто иголки все оптом. И точно так же эта же линейка у меня выдвигает все-все-все иголки по, по всему полотну, кроме последней краевой. Последние, первые и последние краевые участия в вязывании рисунка не принимают. Если у вас нет такой линейки, у вас, скорее всего, есть наборная. Вот так они выглядят, наборные линейки. Либо такая, либо немножко другого вида, но принцип у них один. По нужному вам рапорту вы выставляете иголки. Они отчелкиваются в нужном вам порядке, и вы вот таким вот способом пользуетесь этой линейкой. Когда вам нужен другой рисунок, вы просто нажимаете, нажимаете, на линейку, и все зубчики ставятся в одно положение. Можно пользоваться как обычной линейкой, видите, она прямая, вполне способна выполнять обязанности железной линейки. Можно набирать нужные варианты рапортов. Так, я выставляю все иголки по моему рапорту и рабочей нитью, вот она тут как раз у меня есть, провязываю 6 рядов. Я буду провязывать 6 рядов. Вы будете провязывать только сколько вяжет ваша машинка. Как я уже сказала, предварительно вы выясняете, насколько она может много накидов провязать. Еще такой момент. Плотность. Мы с вами... Ставили плотность очень свободную при вывязывании ну, подгибчика нашего оформления. Теперь не забываем ставить плотность рабочую, которую мы с вами считали. Вот пятая плотность у нас. Пятая плотность, ее и ставлю. Это очень важный момент, иначе вы испортите все вязание. Плотность поставили нужную. И провязывайте столько рядов, сколько накидов выдерживает ваша машинка. У меня она выдерживает много, но провязывать я буду 6. Больше это уже излишне. Так, на рабочей плотности. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Провязали. Ну, иглу через одну, по идее, должна провязывать любая машинка. Ставлю в рабочее положение все. Все иголки, кроме задних. Задние, вот они как стоят задним нерабочим, так и остаются. Мы их вообще не трогаем на протяжении всего рисунка. Иголочки из переднего в рабочие. Если у вас рычаги, вы можете их включить, чтобы машина сама проставила их в рабочее положение. Можете руками. Как удобно. Проверили рычаги, берем Отделочную нить. На всех-всех всех иголках стоящих сейчас в рабочем положении провязываем два ряда. Сбиваем все накиды. Раз. Два. Отлично. Первый блок мы провязали. Мы провязали 8 рядов. Беру опять мою линейку, либо наборную, либо железную, что у вас есть, и ставлю в переднее нерабочее положение следующие иглы. У меня стояла, я начала с первой, теперь ставлю вторую. Вот там, где у меня было провязано много, вот здесь вот вид видный такой явный уголок, вот эти все иголки ставлю в переднее нерабочее положение. Рабочую ниточку. И шесть рядов. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Все иголки в рабочее положение. Из переднего. Проверили язычки. Отделочной ниточкой два ряда на всех рабочих иголках. При вывязывании таких рисунков очень важно следить за язычками. Если у вас машина сама их поднимает, отлично. Если вам это нужно делать руками, вот как у меня, я руками поправляю все иголочки, Следить очень внимательно, будет очень тяжело поднимать такие рисунки. Можно, но сложно. И опять начинаем с первой иголки. Первая, вторая, первая, вторая. По очереди вот так вот вывязываем а, замечательный рисунок. Линейкой все вместе. 6 рядов, ставим в рабочее положение, 2 ряда на всех. И меняем первую, вторую иголку. Местами получаются вот такие вот чудные квадратики. Когда мы провязали нужную длину шапочки, количество блоков я уже провязала, теперь я буду делать вот такую же рюшку по середине головы. Для этого ставлю в рабочее положение все-все-все иголочки. Выдвигаю оптом. И вывязываю вот такую же рюшку, как в самом начале. Видите, какие у меня замечательные защипы получились за счет того, что я так вот вязала. Вот вот эти защипы, вот эти рюшки наши идут замечательно. Теперь я сделаю то же самое с этой стороны. Беру рабочую нить, ставлю плотность седьмую. У меня была рабочая пятая, ставлю седьмую для рюшки. Провязываю 4 ряда на всех-всех иголках. Доверяю язычки, конечно, и 4 ряда на всех иголках провязываю. Получились вот такие вот отверстия, потому что я вставила <с parliament noise> рабочее положение иглы из заднего. Образовались ажуры, это не страшно. Ничего страшного нет, мы их закроем. Ну, у нас и с этой стороны тоже такие же ажуры. Шапочка очень такая легкая, поэтому это совершенно не страшно. Берем нашу линейку. Один к двум. ставим переднее рабочее положение все иголки по э -э -э. вот этой вот. Вот по такому принципу две работают, одна не работает. Отделочную ниточку и четыре ряда. Все как внизу. Раз, два. все иголки в рабочее положение рычагом либо линейкой кто как того, какой принцип работы машинки если машина категорично не вяжет такое количество накидов но ну, вплоть до того что мы вот этот вот ряд провязываем руками то есть руками провязываем каждую иголочку если совсем все плохо вяжет машинка 4 ряда основной ниткой обязательно следите за язычками поднимать такие рисунки очень тяжело Раз. Два. Три. Четыре. вот мы связали то же самое что внизу теперь моя задача надеть на иглы машины вот эти вот протяжки через иглу. как они у нас и шли эти желтые петельки я просто надеваю на иголки через иглу нашли через иглу через иглу я их я надену если нет иголки вот как у меня такая вот замечательная иголка надевайте декером а вообще такие иголки странно что не во все комплекты машин входит очень удобные, а, в работе так через иглу чуть не проехал до конца надеваем последний рабочий ряд на иголки надели иголки то есть мы соединили рюшку все иголочки ставим в рабочее положение провязываем на них один соединительный ряд у меня рабочая плотность 5 я провяжу на стерочки, чтобы не было стяжки вот этому соединительному ряду здесь очень большое количество петель на каждой иголке рабочей нитью один ряд соединительный на э, плотности побольше рабочая плотность пятая ставлю шестую Рюшка была на 7 рабочая пятая провязываю средненький такой вариант шестой плотностью один ряд Итак, мы закончили верхнюю часть шапочки, соединили рюшку, вот эта вот рюшка там сзади у нас. Посмотрим ее, когда снимем, сейчас не видно, она у нас осталась как раз с лицевой стороны. Сейчас моя задача провязать донышко. Это а, второй этап вязания шапки. Итак, делю мои 100 петель на три части. Как я уже здесь поделила, это получается 33, 34, 33 33 петли так 30 10 20 30 3 с одной части так, 10 20 30 3 с другой части и мне должно получиться в итоге 34 петли в серединке вот эти петли с двух сторон, которые у меня пойдут по боку, я снимаю на вспомогательную ниточку. Все. Вот эти справа, слева остаются в рабочем положении, только средние петли. То есть вот эти петли у меня остаются в рабочем положении, левые и правые, 33-33, я снимаю на вспомогательную нить, любую. Можно... Использовать катушечную, можно не использовать. Мы будем снимать, не распуская полотно. С помогать на чтобы у нас не убежала ни одна петелька. так снимаем. И сейчас будем высчитывать величину, длину вот этого донышка. Какова она должна быть. По расчетам я должна вот эти вот, вот это вот расстояние перенести вот это вот. Вот сюда. Вот. Оно должно совпасть. Учитывая, что здесь у меня 36 см. 1 треть, 1 треть, 1 треть. 36 делим на 3, 12. Значит, вот здесь у меня длина донышка 12 см. То есть, 1 треть длины м, окружности головы. Еще раз повторю, поскольку окружность головы мы делим на 3, и вот эту вот одну окружность мы надеваем на донышко, соединяем. Значит, вот это вот. Часть 1 треть окружности головы, то есть 12 сантиметров. Учитывая, что у меня один сантиметр это 8 рядов, 8 рядов это одна фаза узора, один блочок, я должна провязать 12 блоков. 12 блоков 12 сантиметров. 12 блоков, то есть 12 на 8 у меня получается 96 рядов. 96 рядов. То есть 12 сантиметров либо 96 рядов. Величина, длина донышка. Значит, за 96 рядов я должна надеть на иглы 33 петли. То есть каждый третий ряд я надеваю петельку на иглы донышка. Раз, два, три провязала, отдела. Раз, два, три провязала, надела. Раз, два, три провязала, надела. Итого, к окончанию шапочки у меня донышко будет вывязано вместе с шапочкой. Общее закругление. Сейчас вы посмотрите, ничего страшного. Самое главное рассчитать вот эту вот длину донышка. 96 рядов. За 96 рядов я убираю 33 петли. Просто 96 делить на 3-3. Каждую третью петлю я надеваю на иглу рабочую. Сейчас вы посмотрите, что это такое. Не пугайтесь, на самом деле, ничего страшного. И еще такой момент. Для того, чтобы шапка сидела как можно лучше. Здесь у меня очень широкое полотно получается. Я должна его максимально сузить. То есть провязать вот так. 12. За 12 рядов. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, 12. Я вполне могу каждый раз провязывая провязывая мой блок убрать один блок то есть я буду убирать по одному блоку каждый раз провязывая один блок провязала сделала убавку по количеству петель один блок провязала сделала убавку по количеству петель то есть буду убирать по одному блоку либо по пол как получится то есть точного расчета делать не буду моя задача просто максимально здесь сузить полотно чтобы шапка на голове сидела хорошо чтобы мне не пришлось ее присбаривать потом при привязывании планочки вот приступаем для начала снимаем набросовые вспомогательные нити левую и правую части нила вспомогательные нити Видите, у меня отлично видны протяжки, которые я буду надевать. Вот они, красненькие. Поэтому даже не надо катушечную нить использовать. Протяжки видны, я их буду надевать на иглы в процессе вывязывания, не снимая вот эту вот ниточку вспомогательную. Она не даст возможности петлям убежать, растянуться, потеряться. Очень удобный способ. Сейчас моя задача убрать Иглы через одну на соседние петли. То есть я должна освободить для рисунка иголки. Смотрю, как у меня они уходили в прошлый раз. Здесь вот была дырочка, я ее и освобождаю. И вот так вот через одну в рабочем положении. Делаю все то же самое, что в начале. Поскольку рисунок у меня идет через иглу, я сейчас и буду делать рисунок через иглу. Для этого освобождаю петли, иглы. И ставлю их в заднее нерабочее положение. То есть сейчас я буду вывязывать этот же рисунок. Для этого мне нужно подготовить, выставить иглы. Так, вот так Снимаю все иглы через иглу как уже говорил в самом начале все петли снимаем в одном направлении вставляем на соседние гулочки все, отлично теперь вот то, те, что у нас сзади иглы, они сзади так и будут стоять Все, видно, больше не трогаем мне нужно провязать 12 блоков я могу даже не считать количество петель, 12 блоков. У меня стоит счетчик, я его поставила для того, чтобы считать каждый третий ряд. Каждый третий ряд я буду убирать по одной петле. То есть я могу даже вот здесь вот написать 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 и так далее. Сейчас я пропишу и посмотрю, выходит ли у меня 33 петли. За 96 рядов. Прописала каждый ряд, в котором я буду петлю сбоку насаживать на крайнюю голочку. Отлично. Теперь у меня стоит счетчик. Он будет мне считать, когда я дохожу до 6, 9, 12, до всех вот этих рядов, я пересаживаю петельку. Не запутаюсь. Очень удобный способ. Примите на вооружение, никогда не пренебрегайте записями. Вы записали. Теперь даже захотите, не забудете. У вас такая шпаргалочка. И по поводу сокращения рисунка, сокращать его будем в, течение, в процессе вязания. Каждый блок провязали и будем делать сужение полотна. Сейчас будем смотреть, как это делать. Итак, начинаем вязать. Иглы выставлены. Все. Счетчик готов, иголки стоят. Берем линейку. И вот этой линейкой выдвигаем иглы. Переднее нерабочее положение. Рабочую красную ниточку. Не забываю плотность поставить рабочую. Это очень важно. Провязываю три ряда. Так, раз, так, раз, два. Здесь завязать не забываем, чтобы ничего не потерялось. Так, накид. Три, Три ряда провязано, делаю сборочку. Крайнюю первую петельку. Вот она, вспомогательная нитка у меня тут стоит. Ее прекрасно видно. Для того, чтобы было хорошо видно, что мне надевать, вспомогательную нить берите... Ой, потеряла. Берите вспомогательную нить контрастного цвета. Видите, у меня отлично видна петелька. Петельку взяли. На-на-на-на, так давай. Надели на иглу с этой стороны первая контрастная петелька. Тут пыталась все распуститься, но для того нам и нужна вспомогательная нить. Вот она первая петелька. Ее мы надеваем на сюда. На эту иглу, которая у меня стоит перед ней рабочем положении. Это не важно, в каком положении она стоит. Мы должны первую петлю надеть в любом случае. Делаем это с двух сторон одновременно, чтобы не путаться. Все, надели обе петли. Мы провязали три ряда. Продолжаем. Раз, два, три. Четыре. Пять, шесть, шесть, делаем то же самое. Следующую петельку, вот эту у меня надета. Берем вторую. Надеваем ее на петлю. Раз. <coughs> так, вот это надето. Берем ту, которую у нас сама по себе. Мы ничего не делали. Старайтесь не прихватывать, помогать, но нить, она иначе будет мешать при распускании полотна. Так, ставим все в рабочее положение. Очень аккуратно провязываем отделочной ниточкой два ряда. Раз, 7, 8, 8 рядов провязали. Теперь моя задача выполнить сужение полотна. Делать я это буду очень просто. Беру крайнюю петельку, надеваю ее на соседнюю. Все, больше я даже придумывать ничего не буду. Я убрала блочок с одной стороны. В следующий раз, когда я провяжу следующий блок, я уберу с правой стороны. Так и буду чередовать слева, справа. По одному блоку я буду убирать каждый раз, провязывая целую полосочку. Провязала ряд рисунка Восемь 8 рядов, убрала один блочок, провязала 8 рядов, убрала один блочок с другой стороны. Даже придумывать ничего не буду, такого сложного и трудновыполнимого. Итак, выставляю следующие иглы переднее нерабочее положение. Здесь, поскольку у меня не будет сшивания, я не делаю крайнюю кромочную петлю. Вот потому что я уже кромочной петли нет, потому что нет никакого сшивания. Сшивание происходит в процессе вязания. Это немножко другой, ну, другая техника. Поэтому здесь мы не оставляем ничего, никаких кромочных петелек. Берем рабочую ниточку и вяжем один ряд. Почему один? Сейчас посмотрите. Так, один. Потому что у меня 9 рядов на счетчике. На счетчике 9 рядов. Девятая меточка. Я надеваю следующую петлю. Вот это у меня привязана. От нее тянется нитка. Ее видно. Следующую петельку на рабочую иглу. Раз. С этой стороны. Следующую петельку. Это привязано уже, ее видно. Следующую. Два. Надели. Они обе будут работать. Так, один ряд провязан рисунком. Два. Три. Четыре. Двенадцать ряд на счетчике. Двенадцать убираю точно так же петлю следующую. Это привязано, беру следующую. Все очень хорошо видно. Не забыл, что тут у меня 4 ряда провязано. Если сомневаетесь или боитесь упустить что-то, Пишите полный расчет изделия. Полностью Вот 96 рядов распечатали и каждый ряд написали, что вы делаете. Какие иглы идут в работу, какие у вас куда идут. Тогда вы точно не ошибетесь. Это нужно для тех, кто боится ошибиться. Если не боитесь, вяжите, как вяжете. Так, Надели. Четыре, еще два ряда. Так, так так так это работает пять. Шесть. Все иголочки в рабочее положение. Берем отделку. Пятнадцатый ряд пятнадцатый ряд по нашему расчету надеваем следующую петельку. Главное тут не запутаться, где мы когда что делаем, иначе можно потеряться так и еще один ряд провязываем на всех иголках. 15: 16. Убираем. Полный блок уже с правой стороны вот таким простым способом. Просто мы его вот так вот сократили и все. Его больше нет. У меня количество петель сокращается, сокращается. Выставляю в рабочее положение. Следующие иголки. Теперь вот эти пойдут. Линейкой выдвигаю через три иглы. В, рабочее полож... э, в переднее рабочее положение беру рабочую ниточку и провязываю так 16 у меня следующие 18 -е. значит два ряда не забываю при этом что два ряда из 6 я сейчас провяжу и продолжаю продолжаю пока у меня не закончатся все э, петли или пока я не провяжу 96 рядов раз 18 снимаю следующую петельку на углу раз с этой стороны так и раз с этой стороны справа слева справа слева отлично все на самом деле очень просто путаться Перепутать можно при всем, как бы если очень большое желание будет, но сложно. Главное понять принцип, как мы это делаем. зачем мы это делаем? Так. Мы два ряда провязали. Еще три. Так. Три, четыре. пять двадцать один снимаем еще одну углу петлю петлю простите конечно так раз два пять шесть шесть ставим все в рабочее положение отделочная ниточка и так двадцать два у меня 24-2 ряда, как раз провязываем отделочной ниткой. После этого делаем насадку. Раз. Два. Ответственный момент. Мы и убираем петлю с этой стороны. Раз. И убираем петлю, то есть не убираем и а насаживаем ее на иголочку. Соединение производим с этой стороны, слева и справа. И вот таким способом, не забывая ничего, увязываем донышко до конца. Каждый раз сокращая донышко на один блок. И навешивая петельки через три ряда на крайние иголочки. Получается у нас вот такая вот шапочка. Видите, капор. Вот он. Он держит форму. У него рюшка по спинке. Рюшка спереди, рюшка сзади. Можно было эти рюшки делать, конечно, желтеньким. Отделочным цветом с красными пупырышками было бы, возможно, интереснее. Но это, поскольку шапка учебная, вы ее оформляете как хотите. И Вероятно и правда было бы интереснее, если бы рюшка была отделочного цвета. Шапка была бы поярче. Так, вот наша спинка, которую мы с вами вырезали, э, вывязали. Вот так вот она выглядит. Смотрите, вспомогательные ниточки. Мы сейчас их просто распускаем. Все, вспомогательную нитку распустили. Идеально связанная донышко. Вторую нитку вспомогательную распускаем. Все получается донышко совершенно замечательно связано, нигде ничего не тянет, нигде ничего не, и не морщит. Вот шапочка. Донышко сильно сужено, потому что у нас по шее так. Ну, просто взяла, закрыла э, э, петли косичкой. Там сейчас я буду надевать на планочку это все. И вот такая у нас получается задняя сторона шапочки. Вот так вот она выглядит изнутри. Так сбоку отлично все просто здорово мне осталось только провязать нижнюю планочку для этого замеряю шею какая мне нужна длина вывязываю планочку на вязальной машине нужной ширины длины я могу кстати вывязать планочку вместе с завязками тоже вариант я вывязываю планку длинную, длинную, длинную. Надеваю на определенное количество игл мою шапочку и закрываю. Тоже вариант. Наверное, я так и сделаю. Так мы еще не делали, я буду делать так. Длинную. Берем машинку и сейчас будем вязать. Но для начала определяю количество петель, которые мне нужны для того, чтобы шапка нормально уселась. Я знаю, что у меня обычная моя кулирка, которую я сейчас буду вязать, 2,5 петли на сантиметр. Мне нужно. Мерю шею Мне нужно уложить вот эту шапочку в 22 сантиметра. Здесь у меня 26, но я уложу в 22. 22 сантиметра умножить на 2,5. 22 умножить на 2,5 равно 55 петель. То есть вот эта вот шапочка должна улечься в 55 петель. 55 петель, я просто знаю, что кулирка, которую я буду вязать, вот эта вот простая у меня, 2,5 петли на 1 сантиметр. Мне нужно 22 сантиметра, чтобы хорошо по легла шапочка. Поэтому я сейчас беру, вяжу длинную-длинную планочку, которая будет являться завязкой одновременно. И на 55 петелек надеваю шапку с присборкой. Как буду присборивать, сейчас вам буду показывать. так для начала провязываю, ну, такую длинненькую завязочку. Полностью провязываю завязку. Так. Я провязала полосочку 140 петель, 8 рядов. 8, потому что это минимальное количество рядов, которые можно... Надеть протяжку на иглу, потому что это всего лишь завязочка. Берем нашу шапку, лицом э к себе, или э лицом э, изнанка к себе, неважно, наша задача сейчас шапкой кверху надеть на вот эти вот иглы 55 игл. Я посчитала, что это объем шеи, и нужно немножко присобрать вот это вот все изделие на на иголке. Так, вот это вот нулевая платинка, поэтому ориентироваться буду на нее. Середина моей шапочки должна приходиться сюда. Вот так. Начало этой шапочки должно совпадать с этой петелькой. Начало шапочки с этой стороны идет вот сюда. Смотрите, берите... Полный петельный столбик. С лицевой стороны все должно быть так же аккуратно, как с изнанки. И теперь вот эту вот часть я должна присобрать. Причем у меня вот здесь, смотрите. У меня же здесь рубчик, рулик вот этот вот. Как вы его соберете? Его можно по серединке, можно уложить в одну сторону, можно в другую. А можно вот так вот собрать, вот правда, примять его вот так вот, чтобы он примялся. И был и налево и направо, одинаково присборен. Может быть, это лучше. Либо присобирайте его в одну сторону или в другую, укладывайте его это на ваше усмотрение. И моя задача сейчас вот эти все. Вот этот вот, помните, мы оставляли один петельный столбик. Вот этот петельный столбик мы сейчас надеваем на иголки. Полностью берем этот петельный столбик один и призбариваем на иглы. Работа кропотливая и требует внимания и усидчивости, чтобы мы не присобрали тут лишнего, но и того, что надо, не забыли. Поэтому буквально по одной петелечке вот так вот собираем на каждую иголку. У нас идет достаточно приличная сборка, но зато она очень хорошо усядется. На иголке. Если мы тут напортачиваем, мы сейчас проверим, как мы это сделаем. Потому что перевернем шапочку, посмотрим с той стороны. А, способ очень такой кропотливый, но он того стоит, потому что очень, очень аккуратно получается. Если вы уже видели, как это делается на других шапочках, я редко повторяю способы, но этот способ мне очень нравится. Я его показывала на детском капоре. Очень многие видели урок по детскому капору. И многим этот способ тоже понравился. Очень удобный. Неудобный в исполнении, но зато очень красивый и практичный. Он убирает все-все некрасивые края, какие только мы с вами можем здесь себе позволить, пока готовим изделие. Так, теперь, что касается этого рубчика, рулика. укладываем рулик сверху. Укладываем шапочку. Вот так вот их. Более-менее понятно. Здесь то, что я закрывала петли, они все и уходят. Все очень аккуратно. Все, все лохматость. Если когда-то... Вы допустили какую-то ошибку или что-то там делали. Все вот эти вот, все неприятности, некрасивости уходят внутрь. Тем мне этот способ и нравится. Ничего не остается, все убирается. Так, теперь вторая. Второй ручек. ручек. Серединку нашли. Иголку его и вторую часть аналогично надели теперь аккуратно видите все иглы в переднем рабочем положении аккуратно переворачиваем шапочку и смотрим на петельный ряд как он у нас идет все ли петельки мы надели нет ли где перекоса потому что если у нас петельный столбик будет сбит это будет очень некрасиво бросаться в глаза посмотрели что все ровно шапочку назад Теперь самый сложный момент. Будем закрывать. Итак, закрываем, э, не закрываем, конечно, сначала берем наши протяжки снизу и надеваем их на петли сверху. То есть мы просто пересаживаем петли на протяжки снизу. Сейчас наша задача пересадить либо протяжки снизу на каждую иголочку надеть, либо, если у нас были открытые петли, смотря как мы начинали, просто надеваем открытые петли или обвивы на иголки и закрываем удобным способом. Самое сложное мы с вами сделали. Нам осталось только закрыть петли и убрать веревочки. и Шапочка готова. А сейчас надеваем протяжки или открытые петли на иглы. Для этого величина, то есть длина нашей планки должна быть минимум такой, чтобы можно было вот, эти вот эту операцию сделать. Если у меня 8 рядов, если у вас меньше, то может просто не хватить длины полотна на вот такое вот навешивание. Сейчас мы доходим до шапочки и делаем, в общем-то, то же самое. Шапочку, делаем вид, что шапочку мы не замечаем мы аккуратно надеваем протяжки Так, дошли до шапочки и продолжаем делать то же самое, ничего не меняется. Мы надеваем протяжки на иголки, как надевали. На шапочку не обращаем внимания. Если есть какие-то иголки, ну, ниточки, поднимаем их вверх. Потом, когда мы все закончим, мы просто крючком заправим их внутрь планки. Видите, все, что у нас было некрасивое, уходит внутрь планочки, Это подгиба этого. И в то же время, по шапке достаточно хорошая присборка идет внизу. Надо сидеть на голове очень даже хорошо. Вот так вот до конца всю нашу планку надеваем на иглы. И закрываем удобным способом. Я буду закрывать косичкой. Надеваем и закрываем. Доходим до шапочки. Сейчас покажу, как закрываем шапку. Вот мы дошли, закр закр закрыли планку до шапочки. И дальше продолжаю косичкой, но с оглядкой на шапочку. Так, выставлю перед петельку, обовью, чтобы у меня не свалилось ничего. И снимаю петлю. снимаю петлю и проверяю ее там обратной стороны надеваю захватываю иголочкой вывожу сюда петлю проверяю что она здесь у меня захватила нить вывожу вперед петлю проверяю что она у меня захватила нить вывожу вперед в принципе тот же самый ничего не меняется, только немножко сложнее в том плане, что мне нужно контролировать не только с одной стороны, но и с другой. А так то же самое закрытие косичкой. Таким же способом вы можете закрыть и иглой, и пересадками простыми, и вообще как вы привыкли закрывать. Только надо контролировать закрытие петель и спереди, и сзади. Закрываем нашу шапочку до конца и даем отлежаться. Убираем хвостики, вот эти все внутри. И осталось только надеть на куклу и померить, что у нас получилось. Вот в итоге что у нас получается. Донышко. Так оно выглядит все очень хорошо. Где никаких дырок. Вот наша рюшка сзади, рюшка спереди. Видите, внутри никаких швов. Если не хотите делать вот эту отделку, ребенок маленький, чтобы ему хорошо было лежать и переворачиваться, можете не вывязывать эту рюшку, у вас абсолютно плоское будет место сшивания донышко и боковой части. Планка. Планка убрала все, все недостатки, все, что у нас могло быть тут лохматого некрасивого по краю. И с этой стороны, и с лица, и с изнанки. И одновременно с этим планчик является и завязкой. То есть вы видите, насколько мы сократили донышко, насколько широкая по голове и узкая по шее, поэтому шапка получается зауженной. Видите, на ушку, шею и на большую голову. Все очень хорошо сидит, очень аккуратно получилось. Берем нашу пуклу, на которую мы это собственно и вязали, надеваем. Видите, все как и Планировалось. Причем, в чем красота вот этого рисунка? Он тянется. И дети растут очень быстро, голова растет, шапочка не будет мала. То есть этот капор не станет мал там, через две недели, как, как остальные вещи, которые вот так вот впритык вяжутся. Этот капор имеет возможность немножко растягиваться за счет такого эластичного рисунка. Все просто прекрасно, кукленок замечательный. Ваш ребенок тоже будет кукленком, будет самый-самый-самый красивый. Так вот, за пару часов мы связали замечательную шапочку.